Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн-школа английского языка для детей ILS. В этом видео вы узнаете первые пять невероятных фактов о Шри-Ланке. Эти факты вы не найдете нигде в интернете, а поможет нам местный житель и актер Мангала. Кстати, он любезно согласился дать интервью нам на русском языке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а если вы уже подписаны, то жмите на колокольчик и будьте первыми, кто узнает все самое новое и интересное в области английского языка и путешествий. ILS. Your bilingual Итак, факт номер один о Шри-Ланке – это то, что каждый 150 километров на Шри-Ланке меняется климат. Да. На север климат похож на сухой климат, как арабский климат, Арабия, да? Даже растет везде кокосовые пальма растут у нас, а там. Пальма, кокосовая мало, но растет, как араби растет, финики, пальма и типа, такой другой пальма. И типа, пустыни, как песок, везде, вот такие места даже можно видеть там. Когда приезжаешь в горный район, климат как английский, как в Англии, все время туман, дожди, иногда бывает климат, пускай сами температура там бывает где-то PH 6 градусов бывает, это конечно это редко, но там все время до 10, 11, 15, 19 градусов. Больше 20 очень редко понимается, всегда меньше 20 градусов температура там, английский климат. Маленькие англичане называли это город. Итак, факт номер два. На Шри-Ланке до сих пор живут первобытные люди. Они лишь живут. Основно на востоке живут, восток и недалеко Кэнди тоже есть, э, Майянган, называется городок, э, вот там живут. И они до сих пор э, топор и лук mm -hmm. этим ходят. И, и только шри Ланки разрешено, и охота только им. У нас в Шри-Ланке охота разрешена. Mm -hmm. Но им тоже не стреляют, только лук можно стрелять. Mm -hmm. Только да. Они, конечно, примерно около 5-6 тысяч человек примерно живут. Раньше у нас три э, племя было. Яксе, Манга, Дева. Вот это два племя у которые остались, то это племя осталось. Да, называется вот это. Факт номер три. Только на Шри-Ланке можно сыграть свадьбу четырьмя различными вариантами. Если четыре свадьбы, значит, у нас раньше, первый век до 1815 года у нас королевская династия была. Когда англичане приехали сюда, королевская династия, все, англичане полностью это остров сохватили, и мы получили денежный 1815 года они захватили, получили зависимость в 1948 году. Но это время у нас люди по-разному пожили, но свадьба играли по-разному, теперь у нас Горная район, вот Кенди, горная район, теперь уже нижний горный район то отмечает тоже королевский свадьба, как король одевает королевский форма, и корона, и, корон, да, и корон, краев... это все, невесты. как корона, да, невеста одевает красивая, красивенький сари там много украшениями и соло много это, браслетами одевает, вот, это называется первый, это королевский свадьба, второй. Девушка одевает опять сары, много украшений. И мужчина одевает костюм европейский, костюм одевает. 30 свадьба как у вас, российские свадьбы, да? Платье, потом... Пот... Белое Белое платье, белое фата, платье пота, там, mm -hmm. вот таком одевает. Четвертая свадьба по-индийски. По-индийски одевает. Это... У них по-другому индийские конечно, одевает такой одежду, такой деревню, типа сарон. Девушка одевает то, сады, но они по, они по другому одевают, не как шри-ланкистям одевают они. Mm -hmm. Это четвертая свадьба, да, читается да. И от чего зависит выбор свадьбы? Ну, это теперь, не знаю, как мода и старт. <laughs> когда это свадьба играем, мы вспоминаем и старые э, традиции, да, вот это. Mm -hmm. и, и, и какую свадьбу чаще играют сейчас? Э, чаще играют э, вот это королевская свадьба и вот это нижний это мужчина назвать костюм и девушка с царь украшением. Вот это часто играет. И, конечно, у нас свадьба тоже такой еще есть такое. И просто так не может играть, свадьба, девушка, мальчик, как сахар. Родители, разрешение надо. Если я познакомлю с девушку на улице, родители первые спрашивают, принесите ее гороскоп. Да, если гороскоп не подходит, тогда может, родители отказывают. Если Здорово. я познакомился на улице или на работе, или в университете, все равно родители говорят, "Привести гороскоп. Итак, факт номер четыре. У нас в России совершенно другие каникулы. И давайте узнаем, какие же каникулы у детей в Шри-Ланке. У нас учебный год начинает 2 января. Да, 2 января. И каникулы у нас разделяются от трех частей. Значит, апрель две недели дают, потому что почему апрель две недели дают? У нас Новый год, 13-14 апреля Новый год, поэтому у нас две недели дают. Потом в августе один месяц дают. Почему? Некоторые студенты экзамен дают, вот это, 12 класс, Студенты экзамен дают, поэтому у нас в августе один месяц дают. Декабрь один месяц дают каникули. Декабрь тот же десятоклассник экзамен пишет, потом всем каникули дают. И почти три месяца получается, остальные у нас буддийские праздники и католические, индуйские, один, два, три дня, некоторые моменты дают каникули. Ну, два, три дня дают, поэтому как получается три месяца всего получается. Но разделили по очистке. Итак, у нас пятый факт. Шри-Ланка занимает второе место по образованию после Японии. То у нас образование очень сильное. Почему? У нас в Шри-Ланке 94% детей писать, читать все умеют. Почему? Государство все помогает. Если бедные, если далеко, деревня, нет родителей возможности купить обувь, государство помогает. И все, школа каждый год форма дает бесплатно. Либо ваучер дают, либо форма можно материал получит вот. Поэтому и учебники тоже бесплатно дарят. И поэтому, ходить в школу, учиться. Mm -hmm. Поэтому у нас Шри-Ланка читается после Японии, второй месяц занимает образование. В следующем видео вы узнаете еще пять невероятных фактов о Шри-Ланке из уст местного жителя. Такого вы еще не слышали и не видели. А сейчас подписывайтесь на мой канал, Путешествуйте приходите в онлайн-школу ILS. Ваш ребенок заговорит по-английски и начнет новую страницу своей жизни, полную впечатлений и желаний узнать мир больше и больше. В школе ILS ваш ребенок получит возможность заниматься английским через игру из любого города. Вам не нужно менять расписание или под кого-то подстраиваться. Будьте свободны и присоединяйтесь к двум тысячам ученикам, которые уже прошли обучение в школе ILS.